Чтобы купить Ultima Farming License за стейблкоин USDT TRC-20, войдите в личный кабинет на сайте Ultima Farm. Пролистайте страницу вниз. На вкладке Ultima Farming License вы увидите доступные для оплаты лицензии на фарминг токенов Ultima. Выберите подходящую вам лицензию и нажмите Upgrade – Обновить. Откроется окно выбора способа оплаты. Выберите USDT. Согласитесь с условиями, отметив Checkbox и нажмите кнопку Покупка. В открывшемся окне будет указана сумма в коинах и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Для удобства работы с мобильным приложением адрес кошелька также доступен в виде QR-кода. Чтобы оплатить, отправьте указанную сумму USDT TRC20 на кошелек из графы адрес.